Ютуб, прекрати удалять комментарии моих подписчиков. Я хочу их прочитать, я хочу узнать их мнение и на них ответить. Я именно для них и веду свой канал. Прекрати это делать, ты уже задолбал. Друзья, всем привет! Это канал Вероника в США, канал, на котором я рассказываю о жизни мигрантов в Америке и о куче всяких других вещей. В общем, если вам интересно о жизни в Америке, обязательно подпишитесь и нажмите этот колокольчик, потому что это очень-очень-очень важно. Ну а мы переходим к такой теме, как почему Facebook, Google, Twitter, такие гиганты сегодня соцсетей блокируют контент. Блокируют комментарии, блокируют пользователей, Блокируют э, ссылки И вообще кучу всего блокируют Вот я задалась этим вопросом Я вам могу честно сказать, ребята Именно потому, что в Последнее время Мне перестали поступать комментарии От нескольких моих постоянных подписчиков Причем эти люди со мной уже давно Мне их мнение интересно А М вам отдельно от меня личный привет Привет-привет Вот и почему-то я вот смотрю, уведомления приходят, что комментарий был оставлен, а комментария нету. Думаю, что ж такое, что ж такое? Ну почему же? Я не знаю, на каком основании, что они там в этих комментариях выискивают, такого страшного, потому что я начало то комментария вижу в уведомлении, но нет там никаких страшных-страшных слов на букву Н, которые нельзя употреблять, или еще каких-нибудь страшных слов. И все равно этого комментария нету. И я вот так вот подумала, а почему? А почему? А на каком основании этот засранский YouTube это делает? Потому что для меня всегда было, ребята, очень важно, что такая площадка существует, что все самые объективные новости о России можно узнать как раз через YouTube. Тем более сейчас во время вот этой вот пандемии, когда мы все оказались очень сильно изолированы от мира И всего остального мы тратим там колоссальное количество времени Есть даже такое приложение или такая функция, можно посмотреть сколько часов в день ты провел в ютубе Но вот меня лично мои цифры поражают, это очень много Но вместе с тем я там добываю информацию, и мне это очень интересно Я так вот задумалась. Почему это происходит? Задумалась почему? Потому что я вот как-то хотела отправить своим друзьям ссылку на как же этого товарища Леон Вайнштейн не помню, как этого человека зовут но в общем он там рассказывал о события в США, но рассказывал с той точки зрения, как человек такой, который приравнивал сегодняшние события к фашизму и почему-то Ютуб Извините, у меня ребеночек сучит. И почему-то эту ссылку не смогла отправить, потому что это видео не обнаружено. И очень много людей, не только русскоговорящих, которые очень негативно относятся к сегодняшним событиям в Америке, но и а, англоговорящих американских блогеров, просто американских журналистов, публицистов и людей, которые высказывают свое время, мнение, а, высказывается, что YouTube и Facebook их банит и мне стало это так неприятно я вам могу честно сказать я стала немножко углубляться в эту тему и искать откуда же ноги растут и оказалось, что еще два года назад Цукерберга пытали американские консервативные сенаторы которые говорили что товарищ почему ты заблокировал вот этого блогера, вот этого комедианта вот этого, вот этого которые все приверженцы к республиканской партии и он там что-то оправился, а мы нет, никак когда, ни за что, мы практически святые люди. Да для нас свобода слова, можно сказать, главная ценность. И вообще в Америке вот есть первая поправка Конституции, которая гласит, читаю, free expressions and free speech and free thoughts. Ну как бы все... Свобода мыслей, свобода слова и так далее. Почему эти товарищи, которые на сегодня стали монополистами, а я абсолютно согласна с Трампом, который совершенно недавно воевал с Твиттером, который назвал, что они ведут себя как монополист. Потому что, ну какая есть альтернатива Фейсбуку на сегодня? Да никакой. Да? Какая есть альтернатива Твиттеру? Наверное, Фейсбук. А какая есть... Альтернатива Ютубу тоже никакой. То есть эти люди, которые владельцы этих корпораций и так далее, они абсолютные мама, как это слово монополисты. Абсолютные монополисты Я вообще лично против любой монополии Более того, мне так жалко, когда какой-то маленький магазинчик разоряется Из-за того, что там рядом с ним открывается громадный супермаркет Который товар может купить по другой цене И он заведомо в более выгодных условиях И вот это вот вот это вот мне очень не нравится, ребята Особенно, когда я так вот если вы на ютубе откроете, Facebook, бэнс, ну там что-нибудь бани. И очень много роликов об этом говорит Fox News, который, э, я смотрела интервью с экспертом, который говорит на 25 либеральных постов, либеральных постов, постов приверженцев демократической партии в США. Один пост от консерваторов пропускается. Соответственно, они больше рекомендуются. Соответственно, доступ к информации у людей гораздо... Больше, чтобы услышать точку зрения именно республиканцев. Это вот такая война уже достаточно давно ведется. Я не думала, что она существует. И я не думала, что она перекинется на простых людей, публицистов, аналитиков, журналистов, которые проводят свои расследования, которые высказывают свою точку зрения и которые э, смотрят на происходящее не такими глазами, как и, какими смотрят на это демократы. Вот. Это я хочу сказать немножко о том, что действительно, ребята, цензура существует. Мне очень обидно, особенно, я же говорю, потому что вот в России это, наверное, YouTube, это, наверное, единственная альтернатива всем вот этим пропагандистским и пропагандонским, буду говорить, назвать слова, вещи своими именами, каналом и... Очень жаль, очень жаль, что даже на таких платформах существует такая большая цензура. Ну, у нас она, конечно, в России не коснется, плевать они на нас хотели, но вот здесь, видите, оказывается, гораздо больше времени, гораздо э, отдают всем вот этим вот поддерживающим либералов товарищем, и оказывается все другие мнения, особенно если ты вдруг незначай сказал слово фашизм, или не дай бог слово на Н, не дай бог никогда его это сказать, это то, о чем мы не говорим здесь в Америке, да? Тебя сразу заблокируют, тебя сразу удалят и так далее. Более того, вот когда у Трампа началась вот эта вот война с Твиттер, в Америке есть такой 200, 300, 200, 30-й раздел закона о соблюдении пристойности в интернете. И я посмотрела, что все корпорации, которые я назвала выше, Твиттер, ну и любые корпорации, которые соцсетные, такие как Твиттер, Ютуб, Фейсбук и так далее, они несут ответственности за мнение пользователей за их комментарии. Так какого черта вы тогда их блокируете, ребята? <смех> ну хочется спросить. И вот тогда ему этот Джек да Дорси, Дарси или Дорси, не знаю, который является главой Твиттера, ответил, что мы не э, являемся арбитром истины. Мы вот публикуем все мнения, пользователи сами решают. Но если так рассматривать, что слова президента на сегодня ставятся с пометкой, может быть это фейк, нифига себе, нифига себе. Ну как-то это очень странно, да, это вот после этого у Дональда Трампа накипело, и он уже вот говорит, что тут надо пересматривать, тут надо регулировать. И я абсолютно согласна. Мы... YouTube. Вот я каждый свой ролик помечаю не для детей, не для детей, не для детей. Хотя я ничего такого страшного для детей вслух не произношу. Но тем не менее, даже на моих вот этих вот роликах, которые не для детей, они считают нормальным использовать центуру и не допускать комментарии моих пользователей. Я причем это делаю, потому что мне это очень нравится. Ребята, если он вы согласны с тем, что я говорю сейчас, подпишитесь. Сейчас оставьте комментарий, поставьте лайк. Это очень-очень важно. И я так для этого делаю для своих пользователей, потому что у меня набралась какая-то маленькая аудитория, большая аудитория. У меня маленькая, но мнение каждого человека для меня очень важно. Я на каждый комментарий стараюсь ответить. Более того, есть комментарии, которые для меня неоднозначны. Ну, когда мне пишут... Ты толстая дура? но ну, что я могу ответить? Но я и это не удаляю, и не блокирую. Это право любого человека. Но когда мне пишут комментарий такой осознанный, ну, знаете, вот типа... Вам нигде не будет хорошо, потому что, это вот к моему предыдущему видео, которое можете вот здесь по ссылочке увидеть. Вам нигде не будет хорошо, потому что надо жить на своей родине, не помню точно, но ну и отстаивать там свои права там и бороться за свои права там. Мне есть что-то на, на это ответить, но у меня нету такого стопроцентного мнения. Э собираюсь я это делать или нет. И это еще один повод тому, чтобы мне о чем-то задуматься. Короче, мне это нравится. YouTube неудаляемый комментарий моих пользователей. Пускай они меня а, иногда разочаровывают, не все. Но 80% из них меня все-таки радует, потому что есть много конструктива, есть много нужной такой критики и много чего еще. И последнее, что я хочу сказать. Вот эти все войны в соцсетях, они привели к такому бешеному количеству агрессии в американском обществе. А, ужасной. Ужасной агрессии, потому что когда я смотрю посты своих друзей, допустим, вот у меня девочка недавно сфотографировалась на фоне флага с Трампом. Ее чуть не сожрали в комментариях. Это... Сейчас же Трампа обвиняют, что он там чуть ли не педофил. Фейсбук Ой, YouTube, ты не вырежешь эти страшные слова? Или тебе это наоборот выгодно? Трампа обвиняют, что он чуть ли не педофил. И как ты можешь поддерживать педофила? И как ты можешь что? И как ты можешь все? Как ты вообще этот флаг надо жечь? Ты хороша? Но... И я вот чувствую, что вот высказать свое мнение людям, которые реально хотят голосовать за Трампа, на сегодня открыто, это уже в принципе войти в в открытую конфронтацию с окружением, с людьми, которые вокруг тебя, с мнением других людей. Хотя я TikTok смотрю иногда, там очень много людей публикуют ролики Трамп, Трамп 2020, Трамп 2020 и так далее. Но все равно по своему кругу я вижу, что просто это такая безумная агрессия. Вот для меня лично все равно за Трампа человек будет голосовать, за Криппи Байдена или еще за кого-то. Для меня всегда очень важно, что это за человек. Если я его знаю, если это мой друг, то для меня это очень-очень важно. Я не буду смотреть уже там на кого, за кого он голосует. И еще что я хочу сказать: мы, наверное, все и Цукерберг, и и все эти Дарси и Дорси И кто бы то ни было еще из Ютуба и Гугла Должны вспомнить о первой поправке Конституции Мы все живем в Америке Все живем в Америке Никто не уезжает там, Как Дуров уехал в Эмираты Потому что ему здесь не нравится Мы все здесь живем Потому что здесь ценность слова, ценность, высказывания, Ценность э, Свободы очень велика Ребята, давайте не будем это разрушать. Тем более, когда у вас есть такие большие к этому возможности. Давайте, а, подумайте об этом. Подумайте о том, что вашим детям тут жить. Вашим детям не там жить и не там жить и не там жить и не там жить. Им жить тут. И они, возможно, будут придерживаться других взглядов. И, возможно, они захотят, чтобы они были услышаны аудиторией. И, возможно, они захотят, чтобы аудитория им ответила. Давайте сделаем так, чтобы эта страна оставалась такой же, какой она была на протяжении многих-многих лет. Так что не баньте, не баньте людей, не баньте противоположные мнения. Не лоббируйте их. У вас столько денег и столько возможностей, вам вообще это не нужно. Ребята, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Вероника в США. Пока.